Друзья, всем привет! В этом видео показываю вам гостиницу Армос Престиж 5 звезд, которая находится в регионе Алания. Поехали! И дальше, ребят, постараюсь быстро, коротко и ясно донести суть этого отеля. Начнем с трансфера. Так как отель находится в 130 километрах от аэропорта, то трансфер будет довольно продолжительный. А учитывая все эти остановки по пути по другим отелям, он будет составлять минимум от двух с половиной часов состояние отеля вполне приличное реновирован он в 2019 году заменялась мебель ну и какая-то косметика уровень отеля эконом но тем не менее отель работает на концепции ультра все включено значит действует эта концепция с 7 утра до часа ночи выжатые соки импортный алкоголь бутылированные напитки это все будет за доплату вот вам и суть Ультра все включено этого отеля. Питание для этого уровня отеля вполне нормальное. Из мясного, в основном говядина и курица. Разнообразие вопросов не вызывает. Заселение и выселение стандартные. Чекин 14.00, чекаут 12.00. Так, номер категории стандарт. Здесь у нас кровать прорандж-бат. Односпальная кровать, вот такой вот телевизор, есть пара стулов со столом, показываю дальше балкон, смотрите какой большой просторный балкон и два пластиковых стула. И дальше вы видите практически всю территорию этого отеля. Это главный бассейн с тремя горками, есть еще крытый бассейн и отдельный маленький детский бассейн кстати для деток есть еще и мини-клуб и мини диско в общем деткам более-менее нормально в этом отеле несмотря на то что территории в отеля практически нет за территорией находится дорога и за дорогой находится пляж отеля к пляжу есть собственный подземный переход кстати и балконы есть не во всех номерах в номерах категории эконом балконов нет и Wi-Fi в отеле полностью платный так что обращайте на это обязательно внимание. Так, а здесь у нас мини-бар. Да? В мини-баре у нас даже есть вот такие вот напитки, друзья. Видно вам? Надеюсь, видно. Так, показываю санузел, умывальник, фен, мыло, туалет, полотенечки. И вот такая вот ванная с душевой кабинкой. Ну, ванная чистая, хотя видно, что не новая. Что касается пляжа, как вы видите, покрытие тут галька. Шезлонги и зонтики бесплатно, есть даже мягкие матрасы. Бар на пляже есть, но из алкоголя только пиво. Заход в море по пластиковому понтону, а также есть расчищенные участки по бокам от понтона. Все остальное природная плита, неудобная и небезопасная. И напоследок, так выглядит здание отеля снаружи. С трех сторон оно окружено дорогой. Так что спать с открытым балконом может быть не совсем комфортно. На этом все. Пишите ваши отзывы в комментариях под этим видео по этому отелю. До новых встреч. Пока-пока.